Добрый день, добро пожаловать. А сегодня у нас с вами очередной завершенный проект от компании Дома на юге. Это квартира в жилом комплексе Анаполис. Давайте посмотрим ее поближе. Познакомимся с особенностями. Первым помещением мы рассмотрим кухню, у нее замечательный выход на террасу, терраса тоже отличная. Мебель встроенная, есть немножко фишечек. У нас приближается сезон, и пойдемте посмотрим, что у нас на море. Ни один комар не нарушил отдых наших заказчиков. Здесь вот такая москитная сетка. В этой квартире мы произвели, что называется, капитальный ремонт. На этой террасе мы перестелили плитку, сделали плинтуса, поработали над гидроизоляцией и перекрасили фасады. Жилой комплекс «Анаполис» находится в 200-300 метрах от берега Черного моря. Напротив реликтовый лес здесь начинается заповедник у <реклама> Немножко поработали над санузлом, заменили ванную на душевую кабину в душевой у нас установлен трапик скрытый полотенцесушитель водяной от застройщика мы заменили на электрический также предусмотрели на случай отключения горячей воды горячего водоснабжения место для установки бойлера горячей воды. Для обеспечения доступа к счетчикам воды и перекрывным кранам мы установили лючок скрытой установки. Прораб компании Дома на Юге Александр Севернюк вел этот проект от и до. От демонтажа до финиша. Тесно взаимодействую с дизайнером Людмилой Привет. Еще одно помещение, это детское. Здесь также выполнена поклейка обоев под чутким руководством дизайнера. Установлено освещение, кондиционирование. Силами нашей компании был произведен весь комплекс работ. Мы заменили радиаторы отопления. Мы полностью переработали электропроводку в этой квартире. Установили щиток над дверью, чтобы дети не имели возможность дотянуться до него. Также провели телевидение, выполнили разводку интернет-кабеля, оштукатурили, залили стяжку, отшпаклевали и выполнили финишную отделку. В квартире есть гардеробная. Достаточно просторная, в ней установлены полочки и предусмотрено множество мест хранения. В коридоре установлен еще один скрытый лючок для регулировки отопления. Если вам понравилась реализация этого проекта, обращайтесь в офисы компании дома на юге с работами компании дома на юге вы можете ознакомиться в плейлисте на youtube канале не забываем подписываться ставить лайки